О -хо, -хо, хо Да! Я должен как-то управлять? Я могу управлять? Хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Стрей. За нашего маленького пушистого дружка по имени... Кот, наверное. Я не знаю, как зовут его. Будем называть его Данте, потому что это имя моего кота. И он тоже такой, видите, полосатый. Но это больше тигриный. У меня больше леопардовый кот. Ибо он бенгал. Итак... У нас с вами какая-то миссия. Би-12, би-12. Как мы тебя должны вызвать? Я забыл. А, вниз. Мы нашли записные книжки четырех аутсайдеров. И записку о том, как починить приемо-передатчик. Надо отвезти его Момо, отнести Момо. Все, идемте к Момо. По-моему, вот сюда. К Мома, это сюда, да. Не унывай, мой друг, сейчас будет тебе важное открытие. Ты починишь свой приемник. Ну-ка, да. Привет, маленький кот. Все, ищешь эти бесполезные записные книжки? О, бесполезные. Нифига они и не бесполезные. Они... Какую мне дать-то ему конкретно? Пусть будет... Давай вот эту. Это записная книжка с Бальтазара, верно? Я редко понимал, о чем он говорит. Но он был очень мудрым. Это не то. Тут должна быть другая книжка, которая ему что-то даст. Клементина. О, ты нашел записи, которые оставила Клементина. Она была очень храброй, знаешь ли. Самым бесстрашным роботом, которого я когда-либо встречал. Момо. Это моя записная книжка. Да, извините, это ему точно никак не поможет. Док. Погоди, ты действительно нашел все записные книжки моих друзей? О, что говорится в этой записке? Прием и передатчик можно починить? Это невероятно. Это значит, что у нас будет сейчас связь за пределами трущоб. Клементина с Бальтазар. Док, мне жаль, что я в вас сомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Спасибо, возможно, мы сможем найти для тебя путь наверх. Теперь давай починим этот кусок хлама под названием «прием и передатчик». Давай, чини! Есть! Я не понял, что я ему дал. Какой-то предмет из... Какой-то из записных книжек снова я просто ему показал. И он начал в итоге изливаться радостью. Вуаля! Работает. Пойдем со мной. Смотрите, какой он радужный стал. Или он всегда таким был. Я не знаю. Я не особо обращал внимание. Так, что это? Окно? Там наверху видишь, что здание, возвышающееся над остальными. Если установишь приемопередатчик на самой верху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Если выход есть, они об этом узнают. Окей, у нас есть приемопередатчик. Ты единственный, кто достаточно мал и быстро, чтобы вернуться от Зурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Это точно не небо, я правильно тогда догадался. Неужели кот понимает всю концепцию радиопередатчика? Я ее мало понимаю. А как там кот может это понять? Даже при том, что ему переводят все. О, смотрите, мы можем по кругу смотреть. Как клево. А куда нас направили? Я же не видел. Я же не видел то здание. Вот это крыши. Понимаете, что мы уже даже не в этой части города. Мы были вон там. А теперь мы здесь. И здесь будут зурки. Я уже их вижу, вон они. А, блин. Мелкнешь, чтобы привлечь внимание врагов. А надо оно мне? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Осторожней, осторожней. Сюда! Все, Зурки не такие ползучие цепки, как я. У них даже интеллекта толком нет. Они просто бегут и жрут. Все, что видят и слышат. О, боже мой, как испугался. Мяу, мяу, мяу. А почему тебе за руки не бегут? Идиоты, потому что... Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт. Надеюсь, у меня 9 жизней. Если я вдруг сдохну. Пока что все нормально. Не переживай, котик, Прыги выше, будь настойчивее, нам, я так понимаю, надо как-то, нет, стоп, запомнить. Что ты скажешь? Город полон неоновых огней, так было не всегда. Раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии, особенно в трущобах. Но люди не могли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включил радужные лампы, неоновые вывески по всему дому. Этого человека схватили и больше его никто не видел. Но это вернуло людям надежду. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатели ничего не могли с этим поделать. Так люди снова могли увидеть цвета, как в аутсайде. Я думаю, это помогло. Слушайте, это музыка, не могу, она такая клевая. Но мы сюда не должны были идти, да, судя по всему. Нам нужно вот на эту балку встать. Да. воу во во воу Аккуратней. Где-то здесь нас ждет очередная опора. Или это не здесь. Или это, возможно, вот тут. Вот, да. Вот для этого нужно было запрыгнуть на тот козырек, чтобы оттолкнуть еще разок. Итак. Бочка. Ее нужно вот сюда. О, Данте пришел опять. Ставьте лайк срочно, чтобы увидеть кусочек Данте. Аккуратней. Как это, знаете, satisfying? Я satisfaction получаю, когда прыгаю, при том, что я знаю, что я не могу упасть. Но это т. Именно это решение, как мне кажется, и передает игроку вот это ощущение легкости и ловкости, которое присущи коту. Ведь коты же очень ловкие. Да, бывают неуклюжие. Да, вот, например, видите, им пофигу, куда они прыгают, что они там раздербанили. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Давай, очень... а, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, это нужно. Мы их запустили всех сюда. Теперь мы можем. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. За мной. А, а как? Черт! Черт, черт, черт, черт! Погодите. Осторожнее. А! Ломай! Отлично! О, нет. Часть сюда все-таки забежала. Придется как-то с этим быть. Мы можем еще раз сломать дверь? Да. Значит, мы сделаем вот так. Блин, это хрень мы сделали. Полную хрень мы полную сделали. Беги, пушистый. А, -а, -а нет. нет. Нет, нет, нет, нет, стой. О, боже мой. Мы на грани. Хвар тебя дери. Би 12! Ты можешь автономно действовать или нет? Так, хорошо. Немножечко покоцает. Но это не страшно. Да блин. Давай! Да чтоб тебя! Вс, потухну! Хорошо, надо будет сейчас еще раз открыть. Зря я это затеял. Очень зря. Забегая внутрь. Спасибо, блин. Просто отшвырнул у меня. Еще раз. Бегаем по кругу. Мы шустрые. Мы проворные. И очень живучие. Ага. Изолировал всех. Тупые зурки. Все-таки не зря это сделал. Да, это было рискованно, но при этом я убрал всю угрозу. И мне больше никто не мешает. Почему-то мне кажется, что они должны были с первого раза все там изолироваться. Что это как бы должен был быть триггер определенный в игре. Но, возможно, и нет. Даже хорошо, что нет. Поскольку не должно быть все легко. Может быть, кот и хорошо прыгает. Безошибочно. Но при этом он не разбирается в хитростях. Изоляции врагов, диверсии и во всех этих тактических приемах. Но он научится. Это кот будет. Мяу. Да, мяу! Громко скажи, мяу. Молодец. Надо что-то подвинуть, наверное. Мы можем сюда запрыгнуть. Ага, доска. Блин. Ну вот о чем я говорил. Неуклюжесть присуща нам. Хозяева э, очень похожи со своими питомцами Я помню, кстати, Данте водил к ветеринару И просто угорал там, сидел Потому что люди, которые привозили своих собак, кошек Были просто очень похожи, один в один, друг с другом Мы в опасной зоне Настолько опасной, что я даже не ожидал Тут все поросло Очень плохо. Запрыгивай. Вот они все. Давайте их призовем. Мяу-мяу-мяу. Что? Они не реагируют? Давайте сразу поймем, когда нам нужно бежать. Скорее всего, к лампе. Зовем. Хорошо. Какая жесть. Черт, все-все-все! все все тихо тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо! Есть! А, блин, на грани! Мне не нравится здесь быть! Я слишком милый и пушистый, чтобы быть здесь! Осторожней! Погодите! Так это же то, что нужно сделать! Нам нужно их всех скинуть! Черт, не скидывается Да, надо, чтобы они все прыгнули на меня Прыгайте, прыгайте, прыгайте Прыгайте! Какого дела? Почему? Ладно, пока их здесь нету Нам нужно вот на эту балку, я понял, как это сделать Давай, давай, сюда Сюда Слушай, они не такие глупые, как я думал ну, Ладно Нам вот сюда нужно. Давай. Вот, все. опасность миновала. Кажется... Нет, здесь полно спор. Такое, знаете, отсылка на Last of Us, как будто бы. Ну, не то чтобы отсылка, нет, я не думаю, что это отсылка. Скорее, заимствование. Или бы случайное сходство. Опа, нам нужно будет их пустить. Я не думаю, что мне сейчас нужно это делать. А мне нужно это сделать, потому что мне нужна та бочка. Ладно, ладно. Взламывай дверь, а я пошел в обход. Все хорошо? Не паникуем. Угу. Они будут долго обходить, так что у меня есть немножко времени, чтобы все быстро провернуть. Давай, давай, давай, давай, выкатывай, выкатывай. Выкатывай На бочку Напал Почему нет? Почему нет? Однако Зурки застряли там Это даже хорошо Почему-то нет А, стоп, да! Сложно было бы играть без подсказок. То есть ты не всегда понимаешь, куда направлен твой курсор. Хорошо. Чётенько. Чётенький котенько. Мяу. Слушайте, эти... Эти главы очень увлекательные. Тебе нужно реально от врагов защищаться, бегать. Хорошо? Опа. Надо выживать. Хорошо. О, а, нет, они тоже перепрыгнули. Ладно, но часть упала, это хорошо. Значит, нам нужно просто бегать по кругу. И делать все то же самое. Опа! Свалили. А, нет! Давай. В сторону. Нет, они не такие глупые. <свист> Боже мой, бедного котика кусают. Мы здесь! Не, не мы здесь, а лифт здесь! Как? Как мне его активировать? Запрыгнул. Все. О -о -о. Окей. Прыгаем. Скорее! Скорее, 12 все больше! Ой, благо они не прыгают прямо вот сюда. Да, посмотрите, они очень похожи на хэдкрабов. Объяснят, наверное, мне кажется, объяснят. Должны объяснить, откуда они взялись. Мяу! Это комментарии его по поводу этой ситуации. Это был матерный мяу, если что. Мне даже, наверное, нужно запикать его. Почему не работает? Что-то мешает. А, это уже не работает. Ладно, видимо, придется идти в обход. Мы можем запрыгнуть, конечно же. А, так. Зурки. О, они там. Суетятся, смотрите. Давай. Какни на них. Какни, котик. Молодец. Использовать предмет. Выберите предмет. Прямо передатчик, наверное. Да. Очевидно, что что-то случилось на поверхности земли, из-за чего она стала необитаемой, непригодной для жизни. После чего все люди... Смотри, какой вид! Отсюда выглядит очень красиво. После чего все люди вынуждены были спуститься вниз и строить там города и делать такое фейковое небо звездное. Я вспомнил! Город! Он должен был стать убежищем! Все огни похожи на звезды но это всего лишь фонари на герметичной крыше закрывающий город ну, да. люди построили эту оболочку чтобы защитить себя от аутсайда но это им дорого обошлось отсюда выхода нет аутсайд был ужасным местом совершенно бесплодным непригодным для жизни и опасным ну, но это не то чтобы я такой классный умный весь догадался это очевидно было все просто я мог и не говорить эти комментарии вот они тут все за меня сказано но если ты пришел оттуда, значит там снова безопасно. Я обещал не просто пойти в аутсайд, я обещал открыть город. Я до сих пор не понимаю, почему одни воспоминания возвращаются ко мне, а другие нет. Но теперь я уверен, что это мое предназначение. Я должен открыть город. Давай вернемся и найдем маму. Теперь, когда мы подключили приемы передатчик, можно надеяться на помощь. Еще одно воспоминание появилось. Воспоминания. Вот это у нас так не восстановилось. Но вот есть вот это. Ага. Где-то в гнезде. Я думаю, туда мы сейчас направимся. А вот для чего вот эти ведерки сделали? Возможно, что-то они передавали друг другу. Вряд ли это было сделано для котов. М Когда Данте летел сюда, в Дубай Мы везли его а, Как груз Потому что нельзя было Он довольно-таки такой большой котик И там нужно, чтобы было 7 килограмм Не больше 7 килограмм, чтобы в салон можно было поместить Вот, и мы везли его а! Мы везли его, в общем, таким образом, как груз Я очень переживал за него снять стресс но я хочу представлять, что он вот так вот летел, смотрел на все. На что там можно было смотреть? Иллюминатора там не было, скорее всего. Смотрите, это... Мы здесь. Это же дом Момо. Да, аутсайдеры все. А где... Что произошло? Момо? Город имеет цилиндрическую форму диаметром около... 450 метров над нами есть еще один уровень у города как будто есть потолок если верить моим книгам за ним скрывается большое голубое Ое небо да. смотри записка маленький аутсайдер если ты это читаешь значит ты еще жив отлично я отнес кое-какое оборудование в бар чтобы воспользоваться их антенной давай встретимся там я заблокировал окно, но код, чтобы его открыть, очень простой. Это... Примерно такие же пароли я себе ставлю. Будь внимателен, код чувствителен к регистру. Увидимся в баре. Момо. Должно быть, это код от окна возле входа вперед. Да. Используй. Вот замок для окна, а код... Хм, Мне кажется, это была буква H. А ошибка, неправильный ключ. Ой, прости. Ладно, попробуем еще раз. А потом было O или 0. Сейчас посмотрим. Успешно. Сработало. Мама ждет нас в баре. Окей. Я усвоил это. Так. От, спрыгивай. Мяу. Зачем я мяукаю? Я не понимаю. Он это делает гораздо милее, чем я. Смотрите, у него аж две точки. Что? Мяукать? Зачем это? А, я типа что, его... Отвлек? Или что? Какого... Вот что говорит робот на роботском. Простите меня. Ой. Мы что-то открыли себе? Ой, такой у него под ногами прошелся. Прикольно. Сэр. Я опять чищу крыльцо своего магазина. Хватит играть прямо над моим магазином, не укрешит и негодяй! Ой, не грусти, не грусти. Сейчас я сделаю весь твой пол белым. Ага, супер Спирит. Это прачечная, кстати говоря. Кот и стиральная машинка. Если что-то крутящееся, я хочу посидеть и повертеть головой синхронно. Нет. Ни одной крутящейся машинки. Ах, разочарование. Самое главное, чтобы здесь не было пылесоса. побежали Нас ждет бар. Мама! Эй, маленький пушистик. Иди сюда, мне удалось поймать сигнал Мне кажется, у него такой голос, больше гнусавый Но я не буду каждый раз зажимать себе нос, так что простите Давай, что там? Да, я, я иду, я иду Как он узнал, что я люблю, когда меня гладят? Давай посмотрим, смогу ли я заставить эту штуку работать Ау, что это? Глаз? Глаза какие-то подмигивающие. Почти получилось. Прием, меня кто-то... Кто-нибудь слышит? Прием, да, мы тебя слышим. Мы из трущоб. Мы пытаемся отсюда выбраться и... Погоди, это ты, Забальтазар? Бома! бомба Я не могу поверить. Я так рад слышать твой голос, Забальтазар. Ты где? Остальные в порядке? Да! Мы в безопасности, мы нашли путь наверх Пш. Он сам это делает Пш. Мы нашли Пш. Пш. Эй, мама, Пш. туннель Пш. Прием, ты все... ты все еще меня слышишь? Чтобы добраться до нас Тебе нужно пройти через канализацию Пш. Очень опасно Пш. Везде зурки Они там, по аутсайде Канализацию? Но как? Прием Черт, сигнал пропал чем ты бьешь по столу, ты пугаешь котика? Не могу поверить, с Бальтазар жив. Ему и другим аутсайдерам удалось подняться по канализации. Канализация самое опасное место в трущобах. Но если с сбальтазар ж выжил, то и у нас получится. Нас, мы вместе с ним пойдем. <связь> а мне за что? В жизни не пробраться через канализацию там все кишет зорками. они быстро с вами расправятся, особенно с тобой малыш многие уже пытались я ожидал дал этого робота такой когда он поставил бутылку стакан точнее такой что он такой скажет, таким голосом как мужик в баре да, так и будем его озвучить. многие многие уже пытались в прошлом ничего хорошего из этого не ничем хорошим это не закончилось в любом случае тебя я предупредил. Твои дела меня не касаются. Но кто ты? Господи, мне так нравится этот сеттинг. Шаймос. Его отец Док был великим ученым. Он разрабатывал какое-то новое оружие для борьбы с зурками. Мне нравится, что здесь история о роботах с комплексом неполноценности, что они не дотягивают до своих предков, людей. И они пытаются подражать как только могут. Зачем мы ему мыть кружку? Вообще. <с> а, несколько лет назад он отправился тестировать устройство. И так и не вернулся. С тех пор Шеймус сам на себя не похож. Шеймус, не слушай его. Он просто напуган, как и я раньше. Если док создал оружие, это наш пропуск к аутсайдерам. В своей записной книжке Док несколько раз упоминал секретную лабораторию. Должно быть, именно там он над этим работал. В квартире Шеймуса может быть подсказка. За мной. Идем. Ну ты сказал за мной, но при этом как-то вообще не торопишься. У нас же счет на секунды. Джейкоб, лучший работник месяца, сентябрь 27-го года. Какого-то XX. XX это означает римские цифры 10? Типа 10, 10. Стоп. Это получается... 100... 101 1027 год? Это здесь? Это здесь. Шеймус, открывай. Ну же, Твой отец хотел бы нам помочь. Ты, его, ты это знаешь. Хотел бы нам помочь, он как бы утверждает. Что ж, этого следовало ожидать. Шеймус очень переживает из-за отца. Он больше и слышать не хочет об аутсайдерах. Мне он не, помо не поможет. Но вот тебе... Кажется, у меня есть идея. Да, я понял. Мне нужно будет проникнуть туда. А -а -а, вот, на как. Вот, возьми записную книжку Дока и покажи ее Шеймусу. Спасибо. Она содержит много информации, которая, надеюсь, подействует как электрошок. Найди секретную лабораторию, маленький аутсайдер. Я пойду обратно в бар, чтобы попытаться восстановить связь с остальными. Окей. Удачи мне. Ну, тут ничего опасного-то не будет. Зурков нет никаких. О, О! Как он страшно подергался. Ты что здесь делаешь? Я же говорил, пробираться через канализацию самоубийства. Оставь меня в покое. А, погоди, да. Ему нужно показать записную книжку Дока. Что это? Погоди. Это моего папы? О, я и не знал. В нашей квартире есть тайная комната, но где? Искать-то, конечно же, не будешь, да? Это я, кот, который здесь вообще не шарит ни в чем. Должен ходить и искать, да? А, смотрите. Да-да-да, <социт> мы чисто кот. Сели и смотрим. <социт> Мяу. <социт> Мяу. Мяу. Мяу. Мяу игнорирует меня ладно ой и <смех> есть а ты не знал да смотрите оживился так я не знаю пароль а ты знаешь пароль я раньше не замечал этот цифровой код как я мог это пропустить? Понятия не имею, какой здесь пароль. Но, может быть, в записной книжке? А, нет, нет, нет. Другая картина, скорее всего. Свите. Вот это. Вот он! Время покажет. Какой может быть код? Может быть, код время покажет? Как вести время покажет цифрами? Я не знаю. Время покажет! Часы, господи! Смотрите. Итак. Скорее всего, дело в часах. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1. Один-один. Есть! Какой я умный кот! Мур-мур, мяу-мяу! Идем, я первый. Я решил головоломку. Я первый раз захожу. Зурки? Зурки. Он изучал их. Первый раз вижу эту комнату. Не могу поверить, что ему удавалось скрывать ее от меня все это время. При том, что мы живем в одной комнате. Схема должна быть для его оружия против зурков. Папа всегда скрывал, над чем он работает. Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях. Он ушел из поселка и так не вернулся. Перевести? Сенсация, робот-ньюс. Внимание, контроль над зурками потерян. Теперь они едят металл. Нашел здесь что-нибудь интересное?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 Это непереводимая таблица. Я уже сказал, какая клевая здесь музыка? Потому что она офигенная. Я никогда не задумывался о таком интересном сочетании, знаете, животного милого, киберпанка и такой музыки, как будто бы... Ну, она легко бы в портал встала. Наблюдение. Приятные... Приятные звуки, но полное отсутствие дружелюбия. Старые бактерии человеческих времен. Поедают все виды материалов. Совершенное зрение в темноте. Реагируют на интенсивный свет. Поедают все виды материалов, но при этом они же не жрут асфальт, бетон. Это что значит, что они слишком умные, чтобы понимать, что им не нужно есть почву под ногами? Хорошо, что-то здесь должно быть. Давайте будем смотреть. Слышите звук? Мяу. Не работает. Что это за звук? Что? Фонарь. Кстати, зачем здесь сделали фонарь? Ведь у кота есть кошачье зрение ночное. Хм. Блин. Ничего нету. Секретная лаборатория? У всех ученых есть секретная лаборатория. Оружие против зурков должно быть где-то здесь. Как он, однако, хорошо спрятал это оружие. Так странно, что я так долго здесь хожу, и при этом не обратил внимания вот на эту коробку. Все же очевидно. Ага, ага, ага, ага. Ага, взять сломанный трекер. Так, мы что-то нашли. Нашел что-нибудь интересное? Да, вот это. Погоди. Я это раньше уже видел. Это его трекер. Папа всегда использовал трекер, чтобы увидеть, э, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он шел? Ушел. Не могу поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучал по нему. Себе нужно оружие против зурков, верно?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 Кто-то в трущобах, кто занимается техникой. Ну-ка, перевести. Меняльщик, прачечная, дизайнер-бабушка, программист Эллиот. Хорошо, программист Эллиот. Наверное, сюда. Это как минимум он сможет разгадать э, код от сейфа, который мы тогда находили. Здесь программист Эллиот? Эллиот. Рози. Значит, если сегодня это вчерашнее завтра, то завтра будет вчерашним сегодня, так? Время странная штука. Мы не стареем, как наши предки из кровей плоти. Мы застряли здесь навсегда. Печально, очень депрессивно. Как можно так и распорядиться бессмертием? Особенно если у тебя есть опыт твоих предков, которые не имели огр... неограниченного запаса времени... Может быть, в этом-то и прикол, что вечная жизнь перестанет нас двигать вперед. Погодите, мы сейчас получим энергетик! Отлично, отлично, отлично. Где же этот программист? Мы отсюда пришли. Ну вот сюда мы. А, извини. Забагало, Ладно, я понял. Да я испугался. Воскреси дверь. Все в порядке? Ты можешь идти. Хранитель сказал, что это были низурки. Кто-то сказал там. Но дверь закрыта на замок. С этой стороны вряд ли кто-то ее откроет мне. Ага, здесь все, дохлое место. Я так и не понял, где тот чувак, который программист. Oh, а вот это неактивируемая дверь. Ну, здесь бабка. Программист Эллиот здесь. Может, может быть поговорить? Okay. Так, я очень люблю вязать. Уже связал. Окей. Okay. О, oh, да, потремся об нее. Программист Эллиот. Возможно, речь идет об этом месте. Нам нужно как-то туда пробраться. Давайте сходим к торговцу, потому что у него был кабель. И можно будет его отнести бабушке. Сколько стоил кабель? Ой, нет, нет, нет, нет, нет, стоп, стоп, стоп. Ноты, прекрасно работа. Нет. Одну банку. Нет, потом. Сначала кабель. Лучше на рынке. Я обменяю его на моющее средство супер Спирит. Мне нужно средство Супер Спирит. Вот суперспирит. Для этого-то мы открыли это здание, чтобы... Чтобы найти суперспирит себе. Есть! Так, хорошо, хорошо. Мы потихонечку делаем что-то, открываем, продвигаемся. А ты кто такой? Ты всегда был здесь, а у меня был здесь. Джаукси. Только взглянили на все эти замечательные вещи, которые падают в наш мусор. Несметные сокровища. Непременно навести меняльщика. У него всегда найдется что-то для каждого. Ну-ка, про это если? Ох, этот трекер выглядит довольно плачевно. Может быть бармен знает, как его починить? В бар нужно будет пойти, все, я понял, хорошо. Сейчас, начало меняло. Итак, давай сюда. И снова здравствуй, что ты хочешь в этот раз? Набор электрических кабелей. Лучше на рынке. Я меняю это на моющее средство Spirit. Spirit тебе ворожено. Вот, держи. Есть! Получен предмет. А это что? Это древняя реликвия. Свидетельство таланта наших предков. Три банки. Хорошо. Давайте возьмем ноты для чувака. Да, одну банку. На, забирай. Вот, держи. Осчастливим того музыканта. Почему нет? Ну что? Нет, давайте сначала пойдем э, к бабушке. Я знаю, что вы все хотите узнать, что там будет в баре, но сейчас, сейчас, сейчас. Сначала хочу к бабушке. Бабушка! Здравствуй, малыш! Принес электрический кабель? Я бы с удовольствием сделал для тебя пончо, но мне нужен кабель. Забирай. Благодарю, мой дорогой. Я немедленно приступаю к работе. Восемь гребаных часов спустя. <свист> Получу новый предмет. Пончо. Держи, малыш. Она тебе отлично подойдет. Эм. Такая музыка сразу. Как мне нравится. Ага. Сори, сори, сори. Не то нажал. Пончо. Э, осмотреть. Показать B12. Выглядит очень теплым. Идеально для замерзшего робота. Мне нужно найти замерзшего робота теперь. Но это потом. Я даже не знаю, где он, если честно. Так, а ты не замерзла? Этот шарф мне связала бабушка. Смотри, какой красивый. Она так хорошо вяжет. А этот пончо тебе как? Не? А, бабушка. Узнаю ее стиль. Знаешь, она очень талантлива. Мы отдали ей? Нет. Хорошо, пойдемте спросим бармена. Ты здесь новенький. Чем я могу тебе помочь? Какой красивый предмет. И редкий к тому же. Я знаю парня, который чинит подобные вещи. Он очень талантлив. Просто немного... Ну, сам увидишь... Его зовут Эллиот. Его офис находится слева отсюда, рядом с магазином, которым заведует бабушка. На двери повсюду висят таблички. Вот она как значит. Вот она как значит. Окей. Слева отсюда. Вот сюда. Я так понимаю, это вот это. Программист Эллиот! Стучите в дверь и ждите, пока вам откроют. А мы не зайдем, мы же кот Ладно Здоров, мне действительно нужно зайти Ну б, Твою мать! Я не смог с ним поговорить Посмотрите Просто захожу и все О, ноты! А это что? Перевести. Нас запрограммировали быть рабами. Но уже две 25... тысячи миллиарда... Пятьсот... Сорок четыре миллиона... Восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть дней. У нас есть душа. Надеюсь, что когда-нибудь аутсайдеры найдут выход из этого ада. Мома. А, это Мома написал. Познакомиться. Тебе нужен эллиот? Он вон там. Yeah. Где? Ой, простите. Извините, пожалуйста. А, -а, -а ну там. <реклама> он трясется, он замерз. <реклама> как хорошо ты сделал пончо. Да, чем могу помочь? Uh, где ты это нашел? Выглядит просто потрясающе. Дай-ка примерю. Вот не зря к бабушке пошел. Uh, музыка прям передает, как ему стало тепло. Мне аж самому стало. Он еще трясется немножко. Ладно. Спасибо за пончо. Заходи, если тебе когда-нибудь понадобится что-то починить. Кстати говоря. Ого, oh, отличный трекер. Я знаю эту модель. Это Тахима BR2000. С помощью этого маленького гаджета можно отследить любого. Можно? Дай взглянуть. Просто нужно обновить и кое-что еще. Вуаля! Получим предмет. Ну вот, малыш, надеюсь, ты найдешь того, кого ищешь. Удачи. Погоди, а ты не можешь случайно... Расшифровать... Вот это. Хочешь я прочитаю этот двоичный код? Секунду. Мне нужно откалибровать мои линзы. Готово! Это означает бардафер. Странно, кто назначает встречу с помощью двоичного кода? Смотрите, запомнить. Это дерево настоящее чудо науки. Удивительно, человеческая изобретательность нашла способ создать растение, которое. Процветает без солнечного света. Органической жизни нужны деревья для очистки воздуха в городе. Роботам это не нужно, но они все равно за ним ухаживают. Это именно то, чего хотели бы люди. Окей. Здесь мы выходим... Где мы оказываемся? А, прям возле бара, как удобно. Кто-то назначил встречу не с тобой или друг мой? Билли? Ты чего-то хотел? Это очень... Так, это не то. Как насчет выпить? Нет, как насчет код, мне сказать. Мы ведь нам назначили здесь. Может быть, ты... Карл. Карл! Это газета от роботов, живущих наверху на уровне 2. Ей уже несколько лет, хоть что-то можно почитать. Погоди. Может быть показать B12? Написано следу за цифрами, но это выглядит как двоичный код. Так, блин. Может быть, просто код где-то здесь написан в цифрах, но я его пока не вижу. Мы должны за ними следовать. Ладно, возможно, это мы потом. Погодите. 101... Мы не можем это прочитать, но здесь 101. Написано красным. Блин, очень много цифр. Ладно, давайте поговорим с Момо. Не получается восстановить связь? Нашел что-нибудь интересное у Шеймуса. У -у -у. Ты что спрашиваешь? Это довольно-таки продвинутая технология. Это все? Стоп, цифры. А там картинка. Есть. 1, 2, 8, 3. Отлично. Это код от сейфа. 1. Один... Стоп. 1, 2, 8, 3. Бегом. А потом обратно к Шеймусу. 1, 2, 8, 3. Давай же. Один, два, восемь, три. Есть! Ноты! Восемь. Сколько я их уже нашел? Значит, ноты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Еще две осталось найти. Нифига я крут. А, при том, что я уже дал ему. О, спасибо за мелодию, буду практиковаться. Думаешь, ты можешь найти еще? Петит Васль. Звучит круто. Вот, смотри. Мордочка была прям так близка. Давайте еще раз. А -а -а. Да, к Шеймусу нужно идти. А Шеймус здесь. Шеймус! Буду из-под стола с ним говорить. Итак, забирай. Получилось? Ты его починил? Молодец! Давай сюда. Есть сигнал. Неужели папа действительно жив? Не могу в это поверить. Будем следовать трекеру. Может быть, так мы найдем папу. Но, скорее всего, мы найдем только оружие, да? Или еще что-то. Смотрите, тут все как коты. Им вообще пофигу. Все сшибают. Еще ноты для игры на гитаре, чтобы поднять настроение. Если найдете, принесите мне, я живу. Ага. Идем, идем, идем. Ищешь неужели ты прям за углом лежала? Я помогу тебе искать. О, смотрите: растения от Нека растут в темноте, чтобы нас наслаждаться природой. Солнца не нужно. Ой, я здесь даже не был, кстати говоря. Ладно, мы потом познакомимся с вами. А стоп, получше а сейчас, чтобы потом знать на всякий случай. Рико, с тобой всегда происходят странные вещи, приятель. Я боюсь уходить из поселка, это слишком опасно. Кроме того, только хранитель может открыть эту дверь. Ну вот, действительно ушел из трущоб. Там опасно, но я должен быть уверен, мне нужно знать. Вперед. Мы вместе с ним пойдем. Или он меня одного пошлет туда. О, да. Конечно же там все плохо. На самом деле, ему реально опасно идти, потому что он просто сдохнет. Он не такой проворный, как я. В этом их слабость. О! Он пошел! Кстати, помним, что где-то здесь мы можем увидеть воспоминания. Надо не просрать. Только посмотри на все эти яйца зурков. Они же нас сожрут. Нет, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Вот, возьми то значок. Папа его узнает. Он поймет, что ты друг. Окей, хорошо. Получено опинут. Я открою тебе дверь. Спасибо. Я даже не виню. На самом деле, это просто суицид для него. Я помогу. Все будет хорошо. На самом деле, я пошел просто потому, что мне открыли дверь. Давно я не выиграл в игру. Вот с таким дизайном. Таким детализированным. Так все продумано и сочно. Ага, вот она. Нет, это другое. Почему здесь? Что в этих вратах? Такого, что и прям воспоминания. А, ну да, даже выход наружу. Смотри, какая огромная стена. Я помню, это был символ, отделяющий жителей трущоб от жителей Миддауна. Это и тот факт, что они продолжали бросать сюда свой мусор. Это ужасно. Может быть, именно поэтому у них ничего не получилось. Купик. Ладно. Просто бежим. Ага. -а -а. давай, давай, Черт. Черт. А! -а, -а. Нет, нет, Все нормально, нормально, нормально. Пробегаем под. вот Котенько. Бежим, бежим. Жмем, эй, чтобы постоянно прыгать. Хорошо, хорошо, хорошо. Ой, чувака бы точно убили. Куда? Куда? Я понял. Сюда, сюда, скорее, скорее, скорее. Нужный кот. Не в том месте может перевернуть мир. А, да куда я могу... Ага. Хорошо. Получилось. М -м -м. Нет, надо крутануть сильнее. Фу. Кстати, реально еще есть такой вайб Half-Life, да? У этой игры. Немножечко. хо хо хо Да! Я должен как-то управлять, я могу управлять! Ой, мама! Ей! О, боже мой, осторожь, ты не ушибся! А как же приземляться на лапы? О, ты в порядке? Ничего себе, падение! Док должен быть где-то рядом. Осталось совсем немного. Черт, мы не в порядке. А вот эти звуки, кто издает? Так, хорошо. Сейчас залижем. О, я думал, знаете, что сейчас мы будем хромать, а эти зурки будут все больше и больше наступать на нас. И нам нужно будет как-то вот в этот последний, последний момент куда-то убежать. Нет, не сюда. А -а -а. Да, все очень опасно. Сейчас пока не совсем понимаю, куда мне идти, но я вижу провода. Может быть, по ним бежать? Так, да здесь какое-то устройство. Ага, нужно какой-то предмет сюда вставить. Я, я, не, я не знаю. Это электрический генератор. Но похоже, что чтобы он заработал, требуется еще какая-то часть. Значит, идем в другую сторону. Вот сюда. Ой, самое пекло. Идем. Смотрите, кто-то выстрелил эту стену с шипами, отверткой даже. Зуки, клетки. Окей, окей, окей, окей. Ты кто? <смех> Эй! Э, погоди, ты не зур? Кто ты? На тебе мой значок. Откуда на тебя? Тебя послал мой сын Шеймус, мой умный мальчик. А, я здесь один уже целую вечность. Пришел сюда, чтобы протестировать дефлюксор, но все пошло не по плану. Как я хочу вернуться домой. Я очень скучаю по сыну. Если хочешь, можешь осмотреть дом, но я понятия не имею, как выбраться из этого места. Ну как? Дефлюксор дай мне. Я всех уничтожу. Опа, это энергетик, которого здесь нету. Запомнить. 12 написано. 12! Билли 12. Я видел людей в таких костюмах. Они были маленькими, постоянно бегали вокруг и шумели. А, да, теперь я вспомнил. Это были Дети. С ними улицы казались гораздо более оживленными. Несмотря на трудности, которые они приносили, взрослые казалось их очень любили. Дог говорит, что скучает по шеймусу. Это то же самое. Да, кстати, вот я даже не задумался о том, как это. Сын... Робот, сын другого робота. Извините, теперь все это будет капать на пол. Оставим метку. На память. А... Опа! Эй, осторожней с дефлюксором. При полном заряде он взрывает зурков, как конфетти. Для работы этой, этой крошки требуется... 1,21 гигаватт электричества. Единственный источник энергии, способный его создать, это генератор за домом. Я что то как будто это Рик, очень похоже на Рика. Проблема в том, что он не запускается. Наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что все вокруг кишит зурками, выйти наружу, чтобы его починить, для меня слишком опасно. Но только ты котик, котик, только ты можешь это сделать. Поверь мне, котик, <с> я не могу это сделать сам, ты и должен. И такой быстрый, как ты. Если наберешь до генератора и заменишь предохранитель, я смогу перезарядить дефлюксор. Иди за мной и покажи, что делать. Видимо, даже дефлюксора недостаточно, чтобы уничтожить всех зурков. Я имею в виду для него. То есть он... ему все равно нужно быть очень проворным. Вот, держи предохранитель, он совершенно новый. Генератор включается громко, так что жди зурков. А, он даже не может выйти, потому что эта штука-то не работает. А там зурки. Он даже не добежит до генератора. Как только починишь генератор, я смогу зарядить и запустить дефлюксор. Следуй за кабелем, замени предохранитель и возвращайся. Удачи! Окей. И нужно будет сразу делать ноги. Итак, предметик, предметик. Вот он. Отлично! Но нам нужно очень быстро бежать обратно. Вот он. О. Ого. Давай, оберегай меня, тебя умоляю. Убей их! Убей их! Понятно. Все, все-все-все, надо просто было прыгнуть, да. А! А, нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я не должен сдохнуть сейчас, я слишком успешный котик. <свес> Фу. А -а -ай, -ай, -ай, Ай, отлично. Отлично, ты включил генератор. Видел, какая мощная штука это дефлюксор, он точно поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, я смогу установить дефлюксор на твой дрон. Сработало! Дефлюксор установлен на твоем модном дроне. Он не предназначен для работы такого маленького источника питания. Если использовать это слишком часто, он может сломаться. Только помни, это не игрушка. А теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой, сын. Идем. Мне нужно его защищать теперь, получается. Как он защитил меня. Стоп! А как? Как используют его, я не, не знаю. Пока еще не знаю. Я хотел убить этих тварей. Ну что ж. Итак. Объясни, как этим пользоваться, пожалуйста. Уничтожь всех зурков, чтобы мы могли пройти. ЛБ, чтобы использовать дефлюксор. Окей. Ух ты, отлично работает. Но, как я и подозревал, он может перегреться. Если это произойдет, дай ему немного остыть. Надеюсь, этого хватит, чтобы добраться до поселка. Все, я понял. Просто смелее идем. Поселок-то, в принципе, то очень близко. Переключатель не работает. Похоже, электричество отключено. И что ты предлагаешь? Мы должны найти способ включить. Ага. Способ один бочка. Которая освобождает другую бочку. Которая, в свою очередь, ведет меня... Ага, вон, шахта. Это не шахта, окошко. А Нет, это шахта. О, боже мой. Ну что ж, они здесь будут по-любому. А. а! Блин! Включай! Есть. Какую сторону? Какую, блин, сторону? Вот эта кнопка О, черт, бедный док Вставай, вставай, вставай, вставай! Нет Я сдерживаю их а! Сейчас Сейчас он остынет О, У них прям задницы так вздуваются Ты в порядке? Вох, пронесло, пошли домой. Идем, конечно, что ты там стоишь? Какая-то, вот эта дверь, да? Тебе эта дверь нужна? Скорее всего. Здесь туманно. Плохо видно. Давай, док. Двигайся быстрее. Я не хочу здесь находиться. Опа, это было громко. Окей. Живы? Катсцена. Я очень рад за них. Это так странно, да? Вот смотря на... Смотря на них, ты видишь, это куски железа. Машина, механизм. И ты понимаешь, что люди же тоже просто набор органов, механизм. И каким-то образом... Непонятно, как это работает, но... Один механизм находит в другом, таком же механизме что-то важное для себя и любит его. Это, это очень потрясающее явление, как любовь. знаешь когда даже она не связано с какой-то там похотью, да, с желанием размножаться, а просто любовь. Не знаю. Спасибо, что спас и маленький друг. Приятно видеть, что Шеймус больше не одинок. Теперь мы знаем, что можем дать отпор Зуркам. М Момо ждет тебя у канализации. Ага. Док и Шеймус выглядят счастливыми. Кажется, мы с тобой сделали хорошее дело. Ну-ка, поговорить с Шеймусом. Я ух... А, это не шеймус, это рожь. Я ухожу за растениями, люди их усовершенствовали. Теперь им требуется очень мало света. Я просто добавляю немного воды и смотрю, как они растут. Поистине удивительная технология. А вот и канализация, да? Нет, да. Давайте э, моруску дадим. Немножечко нот еще. Я хочу все ему отдать. Пора выпустить пар. Думаю, я могу это сыграть. Смотри. Он сказал, что док и шейма ждут нас здесь. Ты кто? Бензу. Мом ждет тебя на своей лодке. Ты можешь отправиться к нему. Но сделали ты здесь все, что хотел. А мы не вернемся сюда. Потому что я закрою за тобой дверь. Не хочу, чтобы зурки проникли внутрь. А сделали я здесь все. Погодите, вот энергетик, во-первых. Я не думаю, что я сделал здесь все, что я хотел. Это Пакет. Давайте быстренько прошвырнемся тут. Смотрите, он проскальзывает. Есть. Ой, как прикольно. А теперь снова искать энергетики. Есть дверь, в которую мы, кстати, не скреблись. Пожалуйста, не веди себя, как маленький ребенок. Я не причиню вреда. В общем, я побегал, я так не нашел других энергетиков. Может быть, я не слишком внимательно смотрел, но я старался. Давайте отдадим все ноты нашему другу. Немного важной информации. Она была написана по известному алгоритму. Кстати, наши ребята стоят здесь, они не ждут меня возле лодки, как мне говорили. А... Привет, Тедди, как дела, Рози? О, Билли! Ты знаешь моего сына Шеймуса? Благодаря ему я вернулся из этого проклятого места. Спасибо, не за что. Да, конечно, я так счастлив, что он вернулся. Кстати, ты уже встречал это странное оранжевое существо, гуляющее вокруг? Ты не мог его не встретить. Я здесь! Они вообще игнорируют меня. Ладно, побежали, нам нужно туда. Как только отдадим все ноты. Ну, Но я должен это сделать, как бы еще три осталось. Вечер вычислений. Хорошая песня, только послушай. Мне кажется, эта песня подошла бы под Undertale. Теперь следующую. Без названия. В этой мелодии ровно 44 ноты. Очень странная. Это очень странная музыка. Что-то не так? Это что особенное? Комментарий будет какой-то? Что ж, отдадим последнюю ноту, которая у нас есть, но ее вы услышите в самом конце видоса. Что ж, нам пора. оказался как-то здесь оказался тебя там не было ты был там точнее а тут тебя не было Ладно. знаете если мы еще где-то найдем энергетик это будет означать что мы вернемся в город но может быть нет интересно мы найдем другой город где будут также разные персонажи разные квесты внутри было бы классно не могу поверить док ты его нашел и заполучил... А, погоди, это же... Это не док, это Момо. Ты его нашел и заполучил дефлюксор. Сбалтазар. Теперь мы сможем отыскать и его. Вперед! <звы> Неужели Момо будет нашим другом? Теперь до конца игры. Нашим проводником. Игра радует только больше и больше. С каждым разом. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Мы продолжим с вами в следующий раз. Ставьте лайк. Пишите в комментах и ставьте к сзади лайки, чтобы увидеть Данте соликом и полностью. Я знаю, что вы хотите. А вот пока что его задняя часть. Извини, Данте. Все ради лайков. Ну а в конце видоса вас ждет та самая таинственная песенка. Слушайте и наслаждайтесь. Всем пять!